Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами заново я, Серый Кролик. Ну вот, наконец-то мы приобрели вот такую лампу, она на 100 ватт, были красные на 250 ватт, ну взял такую белую, 14 белорусских рублей. Ну, дорого, не дешево, пришлось и брать, потому что в других магазинах, к сожалению, не было, пришлось и бегать весь на скличах. Подводить итоги можно уже, я думаю 20 штучек цыплят мы продали 10 у нас спало, Потому что красной лампы не было То есть обыгрывательной лампы И 12 штучек у нас осталось Если считать всех, то у нас Вылупилось 42 цыпленка Из 63 яиц Но после 7, как они 7 дней Пролежали в инкубаторе У нас оставалось 53 яйца То есть из 53 яиц Вылупилось у нас 42 Два. Одиннадцать, к сожалению, оказалось или болтунами, или же заморышами, или же еще какая-то там трасса. То есть, или яйцо очень толстое, скорлупа, цыпленок не смог просто вылезти. Кормим, чем кормим? Сейчас варим яйцо. Ну и пшено пока, слава богу. Ну водичка. Водичка нам посоветовали подписчики с медом э, немножко добавлять. Ну, пробуем, пока все вроде бы окей. Сейчас ходим на улицу, посмотрим, что у нас там дальше и новое произошло. Оставайтесь с нами, друзья. Ну вот, друзья, построили мы наконец-то второй вольер или загон для птицы, как это говорят, отсадили отдельно, уток, отсадили отдельно тесарок. Тесарки заклупали нас. Они кушали яйца курей, поэтому мы не добирали по яйцу. А, понимаете, вот сейчас они там они курей гоняли, а сейчас они курям туда, блин, лезут. А уток не трогают. Ну, осталось нам выкласти кладочку, та же, как здесь, здесь пролеет дальше дорожку, сделать более там культурную калиточку, чтобы все было, как это говорится, культурно, чтобы утром вышел, птички поют, кофе взял, прошелся, пооткрывал птицу, жить хочется, красота. Ну, потихонечку, не спеша, сеточка у нас была 49 белорусских рублей. Цена, конечно, сумасшедшая, но без ее она такая хлипкая, что, часто даже мои дети, если захотят пройти вот по, -по прямой, они пройдут, даже ее не заметят Здесь вот какой-то брак производственный, здесь нормально-нормально, здесь какая-то фигня, ну, просто откушу, чтобы было красиво Сейчас покажу, что сегодня кое-что купил за 27-то белорусских рублей Ну, друзья, так как вы видите сад, кажется, его нужно было немножко обрезать, сейчас пока вот, ну, такая пора погода или осенью, или весной, но лучше же Поехал, думаю, куплю себе секатор, а то наконец-то, блин, не такие мы такие бедные? Поехал, там было три вида секаторов. Дешевый, точнее дорогой, очень дорогой, ну и немножко дорогой. За 22 белорусских рубля купил вот такой китайский секатор. Я ни одной веточки не срезал, представляете, друзья? Все. 22 белорусских рубля с копеечками. Юлька сейчас очень сильно возмущена. Я не говорил ей цену, она не видела этот секатор. Ну вот, вот. Может Всё. для будем Может лить. не для дерева, а для роз каких или что роз? обрезать? Ну розы, может там я не ну, знаю, ну, цветочки вот, короче, какие? Вот, здесь вот сучок вот так вот. На. Да. И он прыг. И, и... он прыг в другую сторону. Да, какая-то фигня будет а на Ну здесь вот металл такой, знаете, порошковый на центр нажми фокусировалась. О, хорошо. Видите? Порошок. Я не знаю, что за металл Ну, одним словом, слава богу, перчик здесь у нас. Вроде мы не дальше абрикос, дальше гибридные сливки, черешня, две грушки, пять яблонек ну и там дальше кусты. Так что надеюсь, будем мы хоть чем-нибудь. Ну, сходим сейчас в крыльчатника, сходим в финарник. Оставайтесь с вами. Вперед! Поросята жизни радуются. Что? Что вы тут? Свиндушка. Свет не включили вам. Ой, ой, да недовольны. Ничего, ну, еще рано вас кормить. Убегаем отсюда или. Убегаем, а то сожрут нас. Все по времени, правильно. Дверь не закрывай пускай. Иди туда, иди. Так. Все включи. Не все. все. А. Ну давай, мать, рассказывай, что ты сделала с кроликами сегодня. Ну, что, ну ты? что ты делала? Воды все налила, кармашки положила. Налила воды? Или налила? Налила, налила. Им бы лишь бы что попить. Да. А там без разницы. Налила, налила. Ой, какие красоты они сидят. Жизнь радуется. А ты куда залез морда? А? Прихожу утром, а она разлеглась, спяла еще. Ну такая, поспала. В общем, утра пришла, она еще спит. Поспокаивайся. Человек. Ну да, как-то стала лучше. Ну, Мне кажется, что... ушки немножко, да, у них. Нет начинают болтаться, как у мамы, порода, а, порода. Ну, а вы что? Вы у шли? этих все затягивается, слава Ой, богу, да, видно даже, да. что уже вот. уже вот видите Одни слава татушки богу. только поставили, все так Немножко пострадали, да? да? Ну ничего не сделаешь вот ты что маленький, но хорошо все? Ну есть Увидишь все хорошо Отлично. Девочка. Здесь тоже девочка. Девочка. Нерная а, такая. Тут что, Ой, а? тут, тут, тут триндец тут. Компашка. Бомбашка. А вы еще, ребятки? А И этот шеей еще жив, между прочим, друзья. Что-то а, не знаю. Да. У него шея была на бок завернута. Живой. Все девочки, хорошо. Девочки, ну, вы тут все на базочку. Девочки, мальчики Сейчас его достали, покажу. Конечно, не очень хорошо, не очень удобно крутится, как... Тише, тише, тише тише. Но еще живой Ну что с ним такое, интересно? Как его убрать? Ну живой же, как убрать? Ну жалко Конечно жалко Чтобы большой, так можно было бы на мясо так Малышок еще совсем Пусть живет Помощница пришла? Ох ты Помощница Новый, да. вид да, новый вид кролика. Сейчас посадим. С длинным вот хвостом. Здесь. Обычно уши а у нас так, хвост. Здесь мамаши сидят спокойно. Так, здесь у нас окрол, как я говорил. Но ну, окрол получается три штуки. Так, давай, дуй дуй, дуй, дуй, дуй, дуй, дуй, дуй. Сейчас посмотрим. Все как мама, все черненькие. С животиками. Три штучки. Ну как так? Ну блин, ну лето на улице. Ну-ка а там что? А тут мы газойки. Снежки идут. сидят. Снежки. Их уже можно открывать. Уже не надо эта загонка. Все. Уже большие. У них одного видишь проблема с глазком, наверное. У У вот этот. Воспаленный И глазик надо закапывать. Уйти будем. Иначе глазик пропадет. Все, бегайте, дорогие. Но у них, видите, у некоторых есть поврежденные ушки. ушки. Вот это от, Да, отгрызла им собака, блин. У этого тоже самое. Тихо, чихо, чихо. Учи, учи какие. Да. То есть был кролик, а стал одноухий Джо. Ну, жалко, но ну, смотрите, какая красота. Одного уха. Ой, -боже. Yeah. У а вот этого такие вот. Видите, как торчат. Ухи. Ой. Какие-то маленькие такие интересные. А, и носик у него черненький. Нзб, Калифорния тут намешалась, я не знаю. Ну, уши, как декоративный кролик. Они все смотрят сюда к вам. Белка. Точно. Я вам так сильно, друзья, не показывала, это как Ну, если сравнивать в этом везде. Вот так, нормально, вроде кролик. Уши, как уши. Да, кролик как кролик, да. Ну, то есть, вот природа, да, как шутит на это. Да ты Вроде там что сидишь, зря. дама? А, сидишь, жизнь Сиди радуется. спокойно, да и все Не трогайте меня, и я вас не буду. Так, по этим малышам тоже жизнь радуется всё. потому что навязали На это по фэншую все, все по ты по ну, да. должно так быть. Ну, так ничего. Такие уже колобки рюмки. Колобки хорошие. Да, колобки такие хорошие. Да? Сытая главное вода, еда и все Ничего не надо. Вот, Люка. Красавцы. Ну, немножко берут, потому что сейчас такой сезон, что ну, люди приезжают, берут. Я так сильно дорого не прошу. 10-15 рублей, потому что полтора месяца. Ну, да. ну и ну, знаете, когда берешь в три дорогов, всегда все ты вернется в жизнь. Кто бы что бы ни говорил, я в это верю. Поэтому скупы платят дважды это раз, а жадные трижды не Ну, по коликам так сильно ничего нету. Планировал вам, друзья, показать, как я делаю крышки эти, да? Купил себе завесики, взял, нарезал рейку и уже будем делать, будем делать, но не получается, потому что то на работу, то туда, то порося, то загон сделать надо для курей, потому что яйца пропадают, иначе сарка все делбит, да? То включив, нужно съездить лампочку купить, то цыплет при, приехали покупать, то той, то, той, то, той, то, той, то той, и то, то, и то, и то, и то, то. А жизнь одна, и дни бегут, и получается не все можно успеть за один раз А когда даже это делал, вот крышку сразу не сделал А сейчас даже не знаю, куда это мне всем заниматься ну, Показывал, как есть, что есть, потому что врать некрасиво Пойдемте посмотрим, что у нас там еще на огороде Ну вот, друзья, напоследок, думаю, покажу наши просторы в Пузерну Здесь наши дрова, которые нужно пилить ну а здесь все это зерновые засажены, часть пшеницы, часть третикали, то что что-нибудь, да, вырастет. Там наш что, петрушка есть? Вау, круто петрушка у Юрки вырастет Здесь вот такой вот садик. Ну, все по-сельскому. Если появились вопросы, задавайте, друзья. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Вам мелочь, нам приятно. Всем пока, всем счастья, здоровья и благополучия. И мирного неба над головой. Всем пока. Все, Юлька.